всем привет вы на канале заработать в интернете сегодня продолжаем обозревать проекты сом на моем балансе уже двести восемьдесят шесть долларов напомню я начинал с 200 долларов также я туда уже выводил давайте посмотрим вот мои стратегии получается я начал работать в данном проекте 12 января закинул 200 долларов, потом 13-го закинул вот еще 15 долларов, потом вот дальше я здесь совершал стратегии и вот до 17 января я заработал получается 32 доллара, я их вывел успешно и начал вот 17 января работать с 200 долларов и сейчас вот 31 января получается 13 за 14 дней я успешно заработал еще получается 86 долларов и того если мы приплюсуем 86 плюс грубо говоря 30 получается 115 долларов я заработал за полмесяца то есть с 200 долларов за месяц можно сделать легко плюс еще 200 долларов давайте сейчас в этом видео мы выведем немного денег отсюда для проверки на платежеспособность выведем давайте 16 долларов нажимаем кнопочку здесь submit итак здесь мне нужно указать пароль для вывода денег сейчас я его укажу итак 16 долларов мы успешно вывели Далее, чтобы здесь начать зарабатывать, вам нужно пройти регистрацию. Она здесь несложная. В описании будет видео, как проходить подробную регистрацию. Вы перейдете по ссылке. и Кто не разберется, посмотрите, разберетесь. Данный проект, он долгосрочный, перспективный. Кто хочет в нем зарабатывать, переходите, зарабатывайте. Ну, помните о рисках инвестирования в интернете. Я вам показываю, рассказываю, где я зарабатываю. А там вы уже Решение принимаете сами, но ну, предыдущий проект Newman Wallet, он работает уже почти полгода и успешно платят. Я переходил там в группу, там уже полторы тысячи участников и все зарабатывают, все довольны. Так само есть группа ESOM, так само русскоязычная. Ссылка будет в описании. Смотрите, чтобы здесь начать зарабатывать, переходим вот на главную, нажимаем на домик, далее нажимаем вот здесь стратегия. Моры. И здесь можно инвестировать на 2 часа. Кстати, люди говорят, что если на 2 часа инвестировать 20 дней, если ты будешь инвестировать именно по 2 часа, каждые 2 часа делать реинвест, то 20 дней окупаемости. Если ты будешь работать по 24 часа, каждые 24 часа делать реинвест, то окупаемость около месяца. Итак, я выбираю 24 часа, это уже как каждый как хочет. И выбираю здесь всю сумму 270 долларов 62 цента. И нажимаю кнопочку старт. Итак, вот моя стратегия. Пошла в работу. Здесь вот получается я ставил 270 долларов на 24 часа. Да? И заработал 8 долларов буквально за день. Таким образом можно выйти на, на доход и 15 долларов и 20 и 30 и 50 долларов ежедневно можно здесь зарабатывать, смотря какой у вас здесь будет депозит. Давайте сейчас э, посмотрим. Выплата мне пришла. Я думаю, здесь интересует э, всех данная выплата. Вот она в обработке. Ожидает э, рассмотрения. Я здесь уже вот... Я снимал 237 долларов 240 и вот еще 16 долларов давайте сейчас дождусь пока мне обработают и продолжу данное видео я продолжаю данное видео видим здесь 16 долларов успешно прошло ну, минуты наверное две три вот моя выплата она уже на кошельке плюс 15 долларов 95 центов тут небольшие комиссии есть проект платит и будет платить люди здесь выводят намного больше суммы чем я вывожу также если мы посмотрим здесь вот по трафику то здесь довольно таки неплохой трафик он есть если вы перейдете в телеграм-канал официальная группа вы увидите что Трафика здесь достаточно. Также есть вот, у кого будут какие-либо проблемы. Есть вот бот. В него можно писать на английском языке. Это служба поддержки. Вам там помогут. Ну на этом у меня все. Кому интересен данный проект. Я ссылку в описании оставлю. Переходите. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе со мной. Всем желаю хорошего дня. И всем пока.